Давайте напишем, что они резиновые, а не силиконовые. Как ну, на самом деле они резиновые, да? Резиновые. И у нас все равно не лазят. Давайте попробуем так. Их, конечно, надо как-то подсветить цветом здесь. Угу. Ну ладно. Значит, смотрим, что у нас здесь. В типе ⁇ ршики, зепик, индикаторы налета, щетки. Да, надо, да, конечно, вот эту главную надпись продукции скрывать. Надо, чтобы меню подтягивалось. Оно было только на самой продукции. А если мы по селектору лазим, то текста этого не должно быть. Итак, ну значит, какие группы у нас ключи? Сизи пики, индикаторы налета, щетки, селект, щетки профессиональные, детские вершики софт, ршики, режим, зубной мити, гелистором, аксессуары, маркетинг. остальные бренды. Значит, мы решаем, что у нас текст вводный будет только на странице продукция. На самой. А на второстепенных страницах выбора по бренду или по внутренним разделам. Вот эта вся штука будет складываться да, до меню. Это мы запишем в технический список наш, который мы составляем параллельно. Сайт Ромашка. Вот пункт 6 будет. За главный текст видим только на странице продукты. На страница. Продуктов. Групп продуктов. Было понятно сразу. И видим. И все этого достаточно. Идем дальше. Значит, здесь мы группы нарезали. Какие у нас еще есть группы продуктов? Теперь по брендам смотрим мы продаем продаем хорошо блюэ Блюя мы пока не продаем мы его уберем а продаем надо продать то, что у нас осталось. Так, что еще Очень много, интересно. Угу. Только все фотографии нам нужны вертикальные. Очень важно пользоваться настройками фотографии. И вот инструментами. Нам большие. большие, конечно, фотки нужны. Всегда старайтесь скачать максимальную фотографии по размеру, если надо, ее там сайт сам подрежет. Ну, сейчас там, большинство компаний уже есть. Но у нас нет ничего вертикального плохо. Вот Напрям с удельным знаком, да. Вот это. Ну давайте скачаем. Какая разница на самом деле? Надо намотать совершенно. Вон она какого реального размера. Нам она подходит вполне. Посмотрим аналогичную. Ну, вот такая нам тоже пригодится. Какие еще есть скинеры? Ну вот такую надо обязательно взять запаску. Ну и вот я бы скачал где-то три они, да, две оплаласки эти. Здесь тут что-то еще не уйти, Ну, остальное все тоже уже калипатами. Эти связываю знаками, эти есть, как они у нас есть. Вот покойный, да, ну да, вот, Это закрываем, создаем новую группу. Ха, мы не здесь создаем. Надо ее грохнуть сразу. Мы создаем это под Так. А у нас. А, вернуться в бренды. Пишется он так вот. Правильно же как? Апокея, правильно, да. Картинки, которые мы только что накачали в загрузках, лежат. Вот сейчас мы выберем какую-то из них вертикальную, опять же. Вот эту, прекрасно. Выбираем, да, сохраняем. И у нас получается новая группа. Так, а в разделе Продукция что же у нас будет? Как это выглядит? будет? У нас здесь нет продуктов, поэтому ничего не отображает. Сейчас мы это все причешем. Значит, апокеа Германии. Нам надо в брендах же его еще создать, правильно? А, нет, здесь фотка-то горизонтальная. Так что мы это удаляем. Загружаем первую самую, которая вот она подходила. Вообще идеально. Вот это. Угу. Ищем тогда еще картинку апокея. Вот такой. Угу. Сохраняем. А еще мы закрываем? Здесь мы бренд, конечно, меняем на картинку бренда. По понятным причинам, которые мы только что скачали. Ну что, а теперь бренд у нас все добавлены, группы все выстроены. Давайте Апокея поднимем наверх. Теперь распределим бренды между собой, правильно? Значит, самый верхний кто у нас будет? Апокея, конечно. Потом у нас будет... Вот так посмотрим. А, конечно, логичнее всего было бы сделать вот так. Чтобы у нас, смотрите, там у нас получается... Но вот, будут ли находить. Но меню в реальном становится двухуровневого. Сначала у нас все бренды, в которых внутри небольшое количество продуктов. А сам последний нас идет типи и все вот эти группы, они выделены как отдельное меню То есть за счет этого смещения и пунктов становится искать очень удобно, да? Получается верхняя часть меню и нижняя часть меню, она длиннее даже. Прекрасно. Теперь После того, как мы все бренды добавили, мы будем добавлять продукты. Наша задача ⁇ создать все продукты и их правильно распределить по группам. Значит, средства Кингингивал первое. Создать. параметры давайте вот это пока мы заполнять не будем один какой-нибудь заполним продукт да? у нас очень много настроек на самом деле здесь Да, это супер, конечно. Супер сайт. Ничего не могу сказать. King Значит, параметры. Какие у нас будут выделяться? Путь введения. Какой-то особенный у них путь введения нет. А, можем сами задать. Действующее вещество у нас какое? Мы его по действующему правильно пишем. Розничная цена текущая. Значит, мы берем текущую розничную цену.